Адиос амигос. Сегодня жду в гости свою вторую половинку. Нужно сделать кое-что особенное. А вот и она. Да, да. дорогая, люблю тебя, смотри. Ну, кое-что особенное, это Цезарь для нее. Она его просто обожает. Не умеет готовить, но у него есть канал. Начнем с соуса. Для него нам понадобится особый сорт лимона. Только будьте аккуратнее с этой штукой, она может вам разъесть руки. Я-то с ней справлюсь и так, но вы лучше возьмите резиновые перчатки. Теперь кислота должна разъесть чеснок, а я тем временем натру сыр. Я хочу, чтобы вы знали, как мы с ней познакомились. Это произошло в торговом центре. Я влюбился в нее с первого взгляда. Можно сказать, я ее украл прямо из магазина. Мы с ней гуляли, целовались, держались за руки. Это было так романтично! Чеснок уже растворился, можно забрасывать его в блендер. Сюда же забросим наш натертый сыр и добавим два яйца. Какие-то странные. Не буду больше заказывать яйца через интернет. Сюда же горчицу. Кажется, получилось, но нужно проверить его на густоту. Есть один способ, называется 21 см. С помощью линейки наносим метки 10 см и 21 На старт выливаем 13 грамм соуса и со скоростью 6 метров в секунду проводим в сторону идеала. Идеально. Теперь сделаем кубики сухарики. Выпадет 7 Чеснок нужно залить оливковым маслом и подождать, ну, минут 25. Блин, не вышло. Значит, план Б. Про чесночные сухари отправил на прожарку в духовку. Теперь про приправленное мясо тоже отправляю на прожарку на сковородку. А вечером еще кое-кому устрою прожарку. Хм, ну, вы поняли. Мясо покрылось золотистой корочкой. В принципе, этого достаточно. Теперь нужно его порезать на кубики салатного размера. Может это странно, но эта курица напомнила мне мою девушку. Такая же сочная и горячая. Пожалуй, сейчас дорежу и напишу кое что-нибудь приятное. подскали бы вечер. Взял самый пиз тарелки которые были у моего соседа это придаст особой романтики моему блюду сверху на листья салата нам нужно натереть сыр и маленький кусочек я отрежу для своего друга Джерри чтобы он во время свидания не выбежал из своей норки и не испортил нам все теперь расчленим яйцо Теперь расчленим помидор. Здоров, чувак! О, привет, пацаны. Ну что, твой салат уже готов? Нет, еще чуть-чуть осталось. Выкладываю курицу, сверху заливаю соусом. А вот те самые про чесночные сухари, о которых я говорил. Они должны придать салату хрустяшности. А теперь томатный десант, ваш черед. Получилось неплохо, но я убил на него ебаных полдня. Ладно, время зажигать свечи.